Собираем с братом опята. Че, Санек, есть опнки? Много? И Алтай с нами. Продолжаю брать грибочки. Сегодня 21 сентября 2016 года. Я и брат. Вот они какие хорошие опятый с нами еще Алтай. Вот мой брат идет, Санек. Да, Санек? Да, У Санька вон пакет почти полный. У меня уже пол мешка. Ну Санек неопытный грибник. Он у меня брат нашел от пенки какие красивые, да Саняк? Покажи поближе их. Это не не фотография, это видео Санек. Видео. Где ты их нашел? На пне. На пне да. Так на большом сорвал. или на березу? На, на, на, на большом пне, всякие сорвал букетом цветов. Uh -huh. Че, опять то мой, соскучился за месяц по мне, да? Дальше я тебя сниму. Да а я на видео, Санек снимаю. Да, ну. подошел, да? Я что, я могу его так сняться, вон с какими красивыми опятами мы находимся Я Елтаре. Да, давай. Да, О, какие четкие опята. На, Санек. Рябчики свистят, в общем. Санка, надо снимать. Надо снимать. я буду стрелять. Убил. Иди вон туда, он под дверью Иди, снимай туда Видел на каком он был? Иди, иди. Вон твоя, да. Вижу, вижу. Да. Рябчик Артем подстрелил. нажму вот он рябчик 19 рябчик в общем на иглах я поймал 18 и здесь уже застрелил дома 19 рябчика он опять вот алтай вот братан мой шурик иди алтай отсюда вот еще нашел грибочки вот еще нашел грибочки порядчику промазал по второму ушел Пойдем в вершину речки посмотреть дичь. Может обнаружим кого? Добыли одного рябчика. Я в мешок опять набрал и два пакета. Вот он у меня патрулирует. Ищет кого-то. Шурик тоже довольный. Да, Сама? Набрал, Алтайщи, еще. Алтайщи, Алтай Алтай. ко мне, мой друг. Ты ч мне хочешь сказать? А? Ты ч, блин? Ну, ты что, сука, кусаешься? В древности, когда наши предки охотились с дубинами, они искали вот такие вот деревья. Вот с такими вот наростами. И охотились такими вот дубинами. Ну, вот это... Они когда мамонтов добывали, тогда применяли такие дубинки. Да, Шурик? Так вот. Добыли второго рябчика. Бери, бери его, не бойся, санек. Забирай. Талта это не дави ногой. Да ты хватай руками, не бойся, Санек. За голову хватай его и рябчика забирай, чтобы он его не грыз. Отой! А Пусти! Не трогай! Добыли второго рябчика. Итог 20 рябчик. 18 петли. 2 с дроби. Так, ну-ка кто это? Блядь, стой. Жопу ему общипал. Пиздец, нахуй. Ну Самец рябчика. Потряси его землю, что. Просто так потряси за ноги его. Ну так, потряси его. Посильнее и тряси чтоб. Да это за лапы просто. Возьми санек и тряси его. Вот я ему хвост, блядь, выдрал. Вовремя надо хватать санек. Следующий раз хватать надо быстро. Так, стоп. Ну-ка, стой, держи его так. Блять, пупаш выскочил. Охренеть. Какие ваши впечатления, Александр Юрьевич? чтобы собака не успела взять или чтобы на призе была. Ну да. Тогда... В общем, шли-шли, я услышал, что он тифка и тряпчик. Я думал, где-то на этой елке подкрадываться начал, но вот здесь выскочил. Итак, потом а страшно, если еще заблужусь и домой не доберусь. Не заблудишься, мы по навигатору идем. Там звездит кто-то. непонятная птица орет. Может, филин? Обед 22 сентября 2016 года. Пошли солтаем посмотреть. Может, белка будет, может, будет рябчик. Опятки я вчерашний не все перебрал. Кстати, вот даже опята попадается у нас, кедрач такой, ну вот, это все кедры, все кедры, шишек уже не видать, же отработали все, бурундуки тоже, все, пойду, по планам у меня часов 6 прогуляться, продолжаем путь зашли вот в такую местность, следы лосиные есть, вот, вот. лось ходил. Алтай вот меня носится ищет, 11 лет показал, он начал крутиться. Вот лось все и сходил. Вот видите какие здоровые копыта. Во. лось и здесь у меня крутится. Я кстати в этом болоте добывал уже. Можно покрутиться здесь, может что будет. Вышел на вот такую вот болотиночку, среди болота. Я впервые здесь. Лотаем наносится, как обычно, язык на плечо. полотаем. Я пытаюсь найти хорошего, вкусного зверя. Все в паузу. Все четко здесь смотрю охуенно белого все как надо вот тропа лосина алтай пошел по тропе лось прошел одел след и пошел Местность из Березняка перешла в сосновые. Небольшие сосенки, вот такие вот, невысокие, кочки, черничник. Сосенки растут маленькими, потому что они здесь крупными не могут вырасти из-за того, что почва слабая, шистая и деревья не выдерживают под своей нагрузкой от ветра падают вот. Плосики помку хорошо протоптались ходят туда Ой, типа, блядь. такие вот лиственницы попадаются Прошли по болотину. У меня рябчик отсвистывается. Сейчас попытаюсь рябчиков выманить. Ну, так как я сильно не пытался рябчика взять, у меня была другая цель. Сейчас я как бы прошел путь, который задумал был. Сейчас попробую походить с дроби. Мой балбес ищет, а я добыл рябчика. Самочка, блять. Жаль. Но есть. Взял вот на вот этой сосне. 21 первый рябчик в холодильнике. Такие вот у нас склоны. Такие обрывчики, вот. Вдоль реки. Рябчики купаются в этом песке. Вот такие вот четкие тут вылозы. Ну и высота, конечно, метров 15-20. Вот так вот. Балбес мой не может залезть наверх. Да, балбес? Алтай, вверх пошел. Иди, иди вверх. Вот он где. Рай для рябчика, блядь. Все в рябине, ну вообще, блять. А я еще рябину, нахуй. А тут я, блять, писеина. Давай, главное такая хорошая. Какие гвозди блять. Вообще все увешано. Видите? Я понимаю, что все в рябине. охуеть, Охрененно вообще. Кстати, тут не только рябиновый рай. Тут вот еще вот и сколько вообще. Прямо много. Все дерево вот это, блядь, все в чермухе. Видите? Там черемуха, блядь. И здесь чермуха. Все в чермухе. Вон там рябина, блядь. На вахте я столько не мог рябины найти. Даже если бы и хотел. Сейчас я буду есть черемуху. Вот Так, она. М -м -м. Сладкая. И рябчик свистит. Отзывается. Ну, <звы> угу. он на той стороне реки. Прям вот, ребята, охреневшие пята нашел. Видите, вообще такие охренетительные. Уйди отсюда! Уйди! Уйди отсюда! Сейчас буду нарезать. Взял второго рябчика на сегодня. Итог 22-й. Самец. Прилетел с той стороны США. Вот он. Был на этой сосне. Живой еще. Извини, друг. Стрельнул кто-то. Может, слышали? Все. Прости меня, рябчик, Прости. Прости, рябчик. Стреляй с семерки. Это тысячи, балдес, хватит. Оставь! -а -а. Уйди! Все, не трогай. Хороший старый рябчик. Красивый. что два рябчика за сегодня. Почти пакет опять нарезан. Красота. Листья уже вовсю плывут по реке. здесь у меня оставались рябчики два года назад в этой стороне тут дорожка такая вдоль реки проверим будут они там или нет но пока что прошел почти с километр после этого рябчика которого сейчас только что убил не отозвался ни один рябчик посмотрим что дальше будет там дальше может пойду схожу на поля заросшие березками посмотрю может зайчики будут весенний порыв барсука ну здесь вот сейчас только что видел андатру, дату ну, туда дальше вдаль попала под тот куст ну вот тут вот на вот этом вот повороте вот, вот этот куст аплывана плывана вот отсюда вот отсюда в центре ну и туда дальше попова. В принципе, так-то она нам нафиг не нужна. Но если бы вот здесь она была где-нибудь, я бы стрельнул по ней. Забрал бы ее на, на приманку в капканы на Соболе. Купил я 100 штук капканов нулевки на Соболе. Сейчас осталось запастись бензином на Буран. <coughs> Дай мне, Ёлтай. Айда, неси. Подай. Молодец. Молодец. Красавчик. Молодец, на капканчик. Все, выйди. Отпусти. Сейчас мы их с тобой настреляем, алтай. Сейчас мы с тобой их настреляем, алтай. 23 сентября. Продолжаю резать опята. Да хуяй. Уже пакет нахуярил. Белочка сидит, вот. Попробую добыть. Короче, промазал. Патроны у нас беличи. Не могу сбить уже. Пять раз стреляю. Не смог я белку взять. Она где-то там. Наверху сидит. Хули толку я стреляю, блядь. Меньше, чем полмерки пороха, блядь. И дроби полмерки шестнадцатого. Его, короче, это все дело. Лучше, блядь, полноценным патроном стрелять. Никого не добыл сегодня, блядь. С таких вот маленьких патронов. Было семь штук, но ну я вон Четыре сойки добыл этих же. Дубль номер два. Сходил домой, унес опята, перебрали с Шуриком. И сейчас решил еще сходить. Сейчас уже у нас время 5 часов. Солнышко к закату. Пойду схожу в вершину речки. Тут я сегодня рябчиков видал. Может ронжечка попадется. Такие вот деленки попадаются. Рябчик пока не отсвистывается. Такие места редко, когда встретишь. Сплошная береза. кормятся на березке ну не видно штуки 4 наверное и сзади еще 3 отсвистывается 24 сентября добыл первый ронжу лай, лай, голос голосуй голосуй, Алтай голосуй Голосуй, Алтай, голосуй, давай, ищи белку, давай, Алтай, ау, ау, ау, ау, давай, лай, ты что забыл, что ли, блядь, долбец, как лай то надо, давай, лай, лай. Санька, иди сюда ее видишь? Вот так держи телефон. Вот сейчас я ее сниму. Стой. Меня не снимай, просто выстрел. <плёк> Падает. Снимай, снимай её. Подходи, подходи, подходи. Алтай, оставь, оставь, оставь. Алтай, оставь. оставь. Алтай, виси. Отдай, отдай Алтай. отдай, Алтай. Отдай, Алтай. Молодец, красавчик. Оставь, оставь, все, отпусти, Алтай. Отпусти. Оставь. Почему не лаял? Понюхай просто. Вспомнил? Мы с тобой, правда, три года, их уже не добывали. Антон. Нажми там пауза. С Санькой ходим по вот этому болоту. Добыли шесть ронж, одну белку и рябчика. Ронж сейчас вот зависла. Вот она, упала. Санька, иди лови. Аккуратно, Санька. Саня, ну во! Молодец, все. Добыли шуриком рябчика. Сейчас варим суп. Закинули рябчика. Сейчас мы его вытащим, блядь, обратно. Забыл нарезать. Все, закинули рябчика в котелок. Нарезали. Сейчас скоро сварится. Закинем туда риса. Посолил. Будет рис, вода и рябчик. Вот такие вот дела. За сегодня у нас один рябчик, белка и 7 ронж. Ронжи у нас пойдут в капканы. Так, чурик да. Какие у тебя впечатления после сегодняшней охоты? тяжелый мам мне просит свой уже домой и чтобы я шел в субботу делал бы много а тут еще ты рассчитываешь до самого вечера ну охота дело непредсказуемое шурик сейчас за как побежим с тобой в тайгу потом ты верхом на нем домой поедешь а и это не шутка Готовый суп с рябчика. Ну чё, как, санек? Хороший, вкусный мясо. Отдыхаем. Наелись. Да, Шурик? Да. Сейчас, чего мы будем делать? Чаё лечить. Чо, а потом уже можно и свободно Я могу домой идти, а ты их по своим делам Так что еще я еще на время посмотрю Если подойдет туда уже А за сколько мы еще чая будем пить Чай будет греться, еще неизвестно за какое время Да Вот такие вот дела Знаешь, ты, ты, ты так. Первое. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, оранжевая, одна белка. О, вот это наша добыча. И рябчика мы съели. Вкусного, да, Санька? Да. Замечательная охота сегодня. На да, накушались. Сейчас чаек будем греть. Вот такой вот балбес сидит, у меня подлизывается. С котелка воды попил, пришлось Саньке еще раз ходить. Угу. Санька, все-все... Все пальцы попали нахер с этим горячим котелком. С железом. Да, это алюминиевый, в алюминиевую сковородку налили. Так, заварочку взяли. Решили лесной чай не заваривать, потому что это долго сильно. Искать нормальное что-то. Ну, неохота было, короче. Я, в общем, предпочел взять заварку с дома. А да, с Владимиром Российским, с дядем Володим заваривались заваривали смородину искали тут. Да. Но не обжигайся, Санек, пей потихонечку. Потом я попью. Вот такой вот покоп барсучий обнаружил. Ну, вроде бы как свежий, не присыплен листвой. Собачка лает на той стороне реки. Не моя. Шурик пошел домой. Такие вот места у нас попадаются среди леса. Хорошая такой. Ну, это как бы редкость. Но его балбесы не едать из-под них. Посмотрел. Вот. Хорошие места есть. Ну, такие профильные можно капканы будет ставить. Кстати, вот нашел опеночки. Режу. Опяточки. Молодочки такие вот. отзывается добыли ряпчика оставь оставь оставь оставь уйди отсюда уйди уйди уйди, уйди. уйди. Был рыбчика, немножко перебитая. Уди, Остань! уди. А ну, вот эту осину прилетел. Уди, бульс, бульс, оставь, уди. А вот это сейчас пизды получишь. Уди, уди он и так сдохнет. Пока резала пята. Прилетел самец рябчика. Самец. Это у меня уже шестой. Наманок. Довольный. Сука давит всех на хоронш. Сейчас пять штук взял. В радиусе 50 квадратных метров. По-моему, 6 было, блядь. Но одно я промазала, оно улетела. Да. И вот под одним деревом там, в общем, было, блядь, вроде бы две. Может быть, мне показалось. Здесь, скорее всего, она убежала. Дохла, вот здесь валялось. Две было, по-моему. Да, две здесь было. Сейчас поищем. В общем, ребята, не могу найти. Сейчас, короче, пять. Пять. Потом еще одну шестую. а да, сейчас пять, с Сашкой шесть и еще одну я добыл седьмую, вот, вот так, семь штук, короче, получается, семь с Санькой, а нет, шесть с Санькой, седьмую одну и пять штук одну вот здесь, вот, короче, добыл, это получается 12 штук, короче, с меня еще щитовод, еще тот блядь. <счет> все, ладно, конец, двенадцать штук за сегодня выходит, так. Двенадцать? Двенадцать. И там пять. Семнадцать ронж уже есть. На семнадцать капканчиках. 25 сентября 2016 года поохотился. Нарезал мешок опять. Высыпал в бачок. Вчера с порядком 6 Шесть трехлитровых банок опять готовых. Вот, мешок опять высыпал в бачок. 40 литровый бак. Вот мои 25 ронж и белка. Заквашиваю их на капкан, на соболя. Не знаю, как будет ловиться, но проверим. Бог поможет. Вот и наш кидрать. Сплошной кедрась. что на иглах тут вообще хуй знает сколько гектаров. Ронжи меня ждут. Такие вот опеночки я режу. Шляпочки такие здравые. Это рябчик здесь. Рябчик рядом называется. Уху в рот залетела. Это был второго рядчика. Самец. Вот самочка, блядь. -мо, набрал. 26 число семей. Иду с охоты, ребята. Добыл две ронжи, два рябчика. Он сейчас вот решил вот рябчика порезать, сварить в котелке с рисом. Хочу костровой еды. Вот такие вот дела, ребята. Сегодня охотились с Лёхой, с Кипровым. Он убил одного рябчика. Ну, видели с ним штук 15 рябчиков. Такие дела. Все, буду готовить. Все готовим рябчик. Рябчик. рябчик вот они Значит, через недельку первый снег уебёт. 28 сентября ранил рябчика. Вот он сидит. Буду сбивать. 28 сентября, 28 ронжа. Свистел, свистел, прилетел рядчик у меня. Сейчас убегает. Прилетело, бля. Десятый рябчик. Сегодня уже забил две ронжи. Вот прилетел еще рябчик. Сидит ряпчик. пауза. 29 сентября решил сходить поставить петли. 56 штук хочу поставить. 11.09 Сегодня первый день прохладно Ветерок В общем посмотрим Сколько времени потребуется чтобы я поставил эти петли Это раз И поставлю ли я их вообще Может быть я Быстро вымотаюсь Одному как-то это Не очень ставить весело Топорик тупой у меня Ладно все Всем удачи Ждите отчета по петлям манил рябчика, а он вот сюда вот сел короче в эту траву, вот возле этой сосны, короче, от меня метров 10 и я его, короче, сперва-то я даже не понял, что он туда сел, но просто слышал что-то, и мелькнуло что-то он в той траве, думал, показалось потом, через минуты-две он вон оттуда, вон взлетел туда полетел, а сейчас еще свистят со всех сторон, штуки 4 тут есть рябчика, буду ждать думаю, что за херня будет, это кукурузник охренеть че ему интересно тут надо давно я их не видел охуеть сфотографировали суки охуеть сразу почему-то это войну напоминает раньше вот так вот летали же блять а тут вот как грузник прилетел а сейчас реактивник полетел о какой Красивый самолетик, блядь Хуё приближает. Охрененно, блядь Меня, наверное, с Ронжей засняли, суки Хуй знает, кто это, лесники или Просто туристы какие Ой, сколько я их не видел, эти кукурузники, уже С армией, наверное, последний раз в 2005-2006 видал в Лондоне когда был, там постоянно они летали пожары, тушили сопки, горели когда. А так вообще давно не видел. прямофория какая-то. Четкость такая. Охрененная. Вот он, блядь. Охуеть как. Нарвал три пакета рябины. Ну, короче, у меня уже стоит. 50.. Ой, 40 40-46 петель. Вот мне еще 9 штук осталось поставить. Заготовок, что у меня есть. Как бы и план у меня готов. Сейчас пью чай. Минут 15 отдыхаю. И иду заряжать их рябиной. Все. Всем удачи. Добыл да ряби эта рябчика. Ага. Вот он. Короче, стрельнул. Вот те вон сосна. Под ними был. А, на сосне сидел. Потом он полетел, вот сюда куда-то сел, на эту сосенку. В общем, я его ранил. И там я стоял, он под той петлей. Вон там он палка, видите, вот это. Думал, все, уже не найду. А он хуяк отсюда вот с этой сосны упал. Вот сюда вниз. И все. И второй у меня под раночек ушел, сука. Но он тоже, походу, куда-то упал. Сейчас поищу, может, найду. Время 19.34 В общем, мне кажется, если бы я чай не пил Я бы успел все поставить Зарядил рябиной 34 петли Бля, Не рассчитал время Стемняло, махом нахуй Короче Вот такие дела, ребятки Все, конец отчета 29 сегодня. Забыл подытожить. Сегодня добыт один рябчик и одна ронжа. Один рябчик ушел раненый. Еще одна ронжа. Две даже улетела тоже под ранками. И по крикошам стрелял дуплетом. Вот так вот. Фух. Ладно, все. Это столб. 20 сентября 2016 года сдаился рябчик. Сука, ушел. 3 осень октября добыл рябчика. Самец. ногу нахуй отстрелил нога улетела хуй знает куда не стала ее где она бревня? здесь вот он сидел на гребне где-то вот тут что -то. Я он должна с поднявки надо Дай бог не последний. Иду петельки проверять. Добыл второго рябчика. Он, сука, еще и убегает. Козинг. Стоять. Стой, красавчик. Стой, сто, сто, сто. Со второго выстрела да? добыл его. Вот он. С одневки 3 октября первые закрайки На старичке Вот они Вот Вот закрайка Вот закрайка, видите Пока что дворяпчика добыл Петли проверил, нихуя нет Но рябина у нас здесь дохуя Не то что на иглах Тут рябина вообще море Как бы Вот видите Вот добыча 3 октября Солнышко садится. Два рябчика. Самец. Самец. И кедровка. Чуть-чуть сушу пятки. Подсыхают. Вот, можно сказать, высохли. Опиночки. А готовы. Вкусно пахнут. Вот сохнет тут у меня лисички всем привет сегодня 9 октября 16 -го года стою на номере на коз мужики повели собаку посмотрим что у нас выйдет первый раз и на козах Такое у нас есть. вот тут вот солнышко стоит видите заранее мыши машину ползать и уезжать. Если я шучу, шучу. Два выстрела было С правой стороны И косячей курлыкают там Собака вообще рядом лает Я вот не знаю как гончар работает Либо она видит Лайк. Либо она просто по следу бежит, лайк. Этого я не уточнял. Но она уже быть рядом. Что это? Метров на пятьсот движет. Вот собаки пришли Нет, короче, инфора Собака, видать, по старому следа уносится, бля Патрон! Патрон! Айда сюда! альт, альта, альта, альта! Айда! Айда сюда! Патрон! Айда! Ко мне <смех> держи, блядь, как я их держать буду. Ну, вообще-то рядышком пускай будет. Этот два сука, походу, ей не дает нихуя делать. Осинки погрызны, бобром. Он тоже даже интересует. собачка пошла на круг 7 минут. жду в общем время 10.35, собака пошла на второй круг 20 минут 20 минут 6 тишины 15 15 Присутствуют другие охотники. Мы здесь на кого-то стреляем. С патрончиком. Там типа номерам разбрелись. -то, где -то, где -то, не, не идет, короче, нам. На козочку. Ну, Юрик говорит, видал стук 6-7. Никакую знать я не вижу я ничего не вижу вот Что дела Косачи тоже перестали курлыкать Кулыкали. Часов, наверное, 7 семь-восемь Ладно, конец Вот, ребятки Нашел косулю Пиздец, короче сулька Айда, патрон, айда. Ой, патрон, говорю. Да, патрон, айда. Патрон, ешь. Козочка. Патрон, айда. Айда, айда. Патрон, айда, сюкайся, сюкайся. Айда, патрон. Патрон. Патрон. Давай, айда, айда. Ищи, ищи. Давай, ты еще не видишь, что ли, придурок. Патрон. Лас. Куси, куси патрон, куси, ищи таких, ищи давай. Жалко, конечно. ребятки хочу сказать Юрик видал 6-7 штук голов кос, косулька я видал два раза может быть одну и ту же и вот нашел сейчас дохлятинку Вот то рамчик догоняет да. и... как-то так нахуй. здесь что-то хорошее для песни бы да, указано только... Можно было бы, блядь, делишек тут потворить. Вот такие вот дела. <coughs> Ладненько, все, конец отчета. Надеюсь, что не первый раз, не последний. Охотимся на козочку. Вот такие вот делишки. Все, всем пока. С вами был Тишерман Хунтер. Подписывайтесь на мой YouTube. На этом видео сверху будет написано Hunter youtube.ru. И так вы можете меня найти. Все, всем пока.